Всем привет! Парк Юрского периода научил нас, что самым страшным из бродивших по земле до исторических ящеров был тиранозавр. Но кино, как это часто бывает, рассказывает не всю правду. Миллионы лет назад на планете существовали куда более жуткие хищники, по сравнению с которыми тиранозавр покажется ребенком. Гигантозавр этот динозавр был современником тираннозавра и весьма напоминал его. Однако, судя по найденным останкам, он был намного больше. Их метаболизм, по мнению ученых, был чем-то средним между метаболизмом млекопитающих и рептилий, что и позволяло им достичь столь впечатляющих размеров. По мнению палеонтологов, гигантозавры съедали все на своем пути. Они бегали со скоростью 14 метров в секунду и охотились на динозавров меньшего размера, в основном на длинношей их зауроподов и их детенышей, хватая их своими огромными челюстями. Утараптор, Жившие в меловом периоде, утарапторы были похожи на миниатюрных тирексов, но отличались силой и выдающейся агрессией. Кроме того, они отличались необычайной ловкостью, которая позволяла им прыгнуть сразу на несколько десятков метров в длину и более четырех метров в высоту. 40-сантиметровыми когтями на задних лапах они вцеплялись в спину добычи и пускали в ход свои мощные челюсти. Ученые подозревают, что они охотились группами. Если это действительно так, то им ничего не стоило завалить динозавра гораздо больше себя. Карнотавр эти хищники позднего мелового периода отличались почти полной неуязвимостью. Усиленные кости черепа, увенчанные мощными рогами, не оставляли ни малейшего шанса напасть на него спереди. Что самое удивительное, так это то, что будучи реально огромными, карнотавры при этом были еще одними из самых быстрых динозавров своей эпохи. От такого ящера никому не удавалось скрыться. Мозозавр Формально эти хищные морские рептилии не были динозаврами. Но как конкурентов древних ящеров, их нельзя не упомянуть. Эти морские гиганты вырастали до 17 метров, причем 10% их размера занимала голова, а точнее вытянутые челюсти, полные острых зубов. Раньше ученые предполагали, что они передвигались достаточно медленно, извивая всем телом, подобно морским змеям. Но подробное исследование хвостов мозазавров позволило им прийти к выводу, что на самом деле эти морские хищники двигались ловко и быстро и хватали добычу одним молниеносным движением. Спинозавр Это один из самых крупных и агрессивных хищников. Спинозавр обладал подобием паруса на спине, из-за которого выглядел вдвое крупнее и ужаснее. Но главный ужас он вызывал у жертв не этим, а своим умением быстро передвигаться как по земле, так и по воде. От спинозавра нигде не было спасения. Он бегал со скоростью около 25 км в час, а весил больше, чем тиранозавр и гигантозавр вместе взятые. Аллозавр Помимо великолепного набора зубов, этот динозавр, по мнению ученых, обладал неплохими социальными навыками. Палеонтологи предполагают, что эти динозавры жили группами и не проявляли агрессии к своему виду. Всех остальных эти сильные и быстрые хищники, умевшие бегать со скоростью 30 км в час, съедали с удовольствием. Их добычей становились и травоядные, и хищные динозавры, не только мелкого, но и достаточно крупного размера. Сами они по габаритам мало отличались от тиранозавров, но их умение охотиться группой делало их еще опаснее. Терезинозавр Эти существа заметно отличались от родственников. Вместо трех пальцев, как у подавляющего большинства динозавров, они имели четыре. Но главным отличием это были когти на передних лапах, которые достигали чуть ли не метра в длину. Сам терезинозавр вырастал в среднем до 10 метров. Судя по габаритам, вряд ли бы многие современные живые существа хотели бы встретиться ему на пути. Кицалькоатль. Одного взгляда на эту тварь достаточно, чтобы побежали мурашки по спине. Гигантская летучая мышь 10 метрового роста, снабженная длинной шеей и мощным клювом, а также способностью летать не хуже летучей мыши. С размахом крыльев, доходившим до 50 метров, они считаются самыми крупными из известной науки летающих существ. Палеонтологи полагают, что они не мерились силами с крупными наземными хищниками. Но от этого их вид не становится менее кошмарным. Мегалодон. Этот гигантский морской хищник достигал длины 30 метров, а когда он раскрывал пасть, она распахивалась не меньше, чем на 3 метра. Он мог с легкостью съесть кого угодно на своем пути. Самая крупная добыча была примерно вдвое меньше него. Никто из морских обитателей не мог чувствовать себя в безопасности. Антропологи подозревают, что мегалодоны были королями океана. Их останки находят по всей земле. А также существует теория, что один из них жив и по сей день. Акрокантозавр Родственник тираннозавра, сумевший перезайти его по силе и ярости. Акрокантозавр во многом напоминал тирекса, вот только у того хилые передние ручки годились разве что на то, чтобы ковыряться в зубах. А у акрокантозавра они были полноценным охотничьим инструментом, которым он хватал и разрывал добычу. Это позволяло ему охотиться на динозавров не менее крупных, чем он сам, и выходить из схватки победителем. А на этом все, друзья. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео.